Все поворотне, их защита Не забыть такое yeah. В небо бег Другое В небо шармовое. Не забыть такое В небо, где нас двое